в жизни бывают разные случаи при которых эмоции могут просто зашкаливать вас подрезают на дороге вы видите как выгуливают собаку бойцовской породы без намордника или в конце концов вы приезжаете на заправку на дизельном авто а заправщик сует бак пистолет с 95 бензином Итак. Сегодня говорим о том, законно ли называть людей дебилами. Главным источником для нашей сегодняшней дискуссии станет решение Изюмского суда Харьковской области от 3 июня этого года. Номер решения вы сейчас можете видеть на своих экранах. Суть дела следующая. Депутат городского совета во время публичного выступления на трибуне высказался в адрес секретаря городского совета с заявлением, где применил слова дебил и реальный дебил именно через «ы». Вот это поворот. Секретарь городского совета, почему-то не согласившись с такой характеристикой, подал иск в суд в котором просил признать распространенные высказывания такими, что носят явно оскорбительный характер и оскорбляющими честь и достоинство. А также просил суд взыскать в его пользу 10 тысяч гривен морального вреда. В виске было указано, что в своей речи ответчик распространил недостоверную и негативную информацию об ИСС, чем вызвал унижение его чести, достоинства и деловой репутации. Нужно заметить, что слово «дебил» вообще является медицинским термином. И согласно большому словарю иностранных слов, имеет несколько значений. Легкая степень олигофрении, характеризуется низким уровнем познавательных процессов, главным образом абстрактного мышления, слабым волевым контролем поведения. Легкая степень задержки психического развития, умственная осталость. То есть это болезненное состояние психики, которое характеризуется общими клиническими признаками и применяется к лицам, которые страдают дебильностью. Легкой и самой распространенной формой олигофрении. В результате рассмотрения дела местный суд все же пришел к выводу, что использование депутатам слова «дебил» и «реальный дебил» действительно унизили честь, достоинство и деловую репутацию секретаря. Поскольку таким образом ответчик сравнил его с лицом, которое страдает врожденной психической неполноценностью, умственной отсталостью, слабоумием. В итоге суд удовлетворил иск и взыскал в пользу секретаря горсовета 5000 гривен в качестве возмещения морального ущерба. Теперь... Когда вы знаете, что называть людей дебилами не совсем законно, либо старайтесь контролировать свои эмоции, либо откладывайте с зарплаты по чуть-чуть, чтобы в заначке всегда было около 5000 гривен. Будьте здоровы!